Всем привет! Вы на канале Фар Красноярск. Буквально через несколько секунд мы с вами попадем в город Иркутск. Мы продолжаем наш проект Сравни города дороги. До того, как поехать в город Иркутск, мы официально написали обращение в ГИБДД, администрацию города и общественникам города Иркутска. К сожалению, администрация города нам не ответила с администрацией города Иркутска. Мы не встречались, поэтому пришлось делать выводы самостоятельно. Но при этом, при всем, мы и сравним, и покажем проблематику и города Красноярска. Так, я нахожусь около администрации иркутской области и вы не представляете где я иду я иду по пешеходному переходу который не регулируем. здесь пересечение нескольких дорог сейчас просто повезло еще и светофор не сработал но вот он автотранспорт едет он пересекается в разных углах посмотрите какое движение и я иду по нерегулируемому пешеходному переходу регулируемый пешеходный переход устанавливается в местах с проезжей частью более двух полос здесь если посчитать порядка 10 полос в одном месте вот он автотранспорт ездит с разных сторон а вот идут люди с коляской данный пешеходный переход на сегодняшний момент именно сейчас не оживлен но в период каких-либо праздников основной народ идет в сквер посмотрите как транспорт едет, пересекает с разных сторон разные полосы, это очень большое и позорное для Иркутской области, так как здесь находится управление Иркутской области и для администрации города. Вот еще одна из проблемных ситуаций, когда нерегулируемый пешеходный переход с одной стороны, нерегулируемый пешеходный с другой стороны. Перекресток улицы Ленина и Российской Именно из-за того, что вот Там идут пешеходы, их надо пропускать Здесь идут пешеходы Их надо пропускать Именно вот в этом месте на улице Ленина создается пробка Ситуация очень сложная, потому что Надо перестроиться автовладельцем Крайне крайний левый ряд Но здесь Нерегулируемый пешеходный переход Вот вам грузовик выехал На пешеходный переход, люди Обходят его. Тут же останавливаются, чтобы пропустить там пешеход. Вот вам и вся ситуация. Что самое интересное, это происходит вот этот нерегулируемый пешеходный переход, из-за которого происходит заторовая и аварийная ситуация. Напротив администрации города и городской думы. То есть ни администрация города, ни депутаты городской думы не видят реальные проблемы у себя под носом. Также, казалось бы, проезжая часть около администрации города, но на самом деле это парковочные места для инвалидов. Это для кого эти знаки поставлены? Как водитель увидит, что это парковочное место для инвалидов? Прям Такое позорище для администрации города Иркутска. Так, ну, Проведя первый анализ, так сказать, первый день в Иркутске, можно сделать выводы, что на самом деле в Иркутске существует всего лишь две проблемы, связанные с транспортной инфраструктурой. Это в первую очередь дорожное полотно, которое не соответствует требованиям безопасности. Полотно дорожное разбито. А самая главная причина основных пробок в городе Иркутске это, как оказалось, отсутствие светофоров. И почему они отсутствуют, мы сегодня также узнали и от общественников, и от э, ГИБДД, что администрация города Иркутска просто боится устанавливать эти светофоры по причине того, что не умеют ими регулировать. Если вы сейчас посмотрите... Э, те ä, большие, мощные перекрестки, которые ну, абсолютно не регулируются светофорами, они отрабатываются пешеходными переходами тогда, когда с одной стороны идут пешеходы, начинают ехать автомобили с другой стороны. Это очень напряженные ситуации, таких ситуаций в Иркутске очень много. А самое, наверное, позорное для администрации города Иркутска и ä, областной администрации, что даже перед их центральным входом существует нерегулирующие, регулируемые пешеходные переходы вопреки всем требованиям, нормам безопасности к дорогам. Я со своей стороны, как общественник, уже подготавливаю обращение в ГИБДД для того, чтобы все-таки принудили администрацию в первую очередь обеспечить все пешеходные переходы на проезжей части с полосами более двух, так как это требует ГОСТ. Ну, а что будет завтра, посмотрим дальше. Так, а сейчас покажем, как работает у нас система с кнопкой по требованию. Правда, никто снег здесь не чистит. Мы подносим руку. Нам показывает, что сейчас для нас красный. Система начинает обратный отсчет. Уменьшаются точки по количеству времени ожидания. При этом при всем выпускается опять автотранспорт с улицы Березина. Но для пешеходов до сих пор горит красный. Пускается Березина полный. Срабатывает красный для Березина. И срабатывает пешеходная фаза 28 секунд. Со стороны Покровки в этот момент выезжает транспорт. А теперь покажу основную проблематику города Красноярска, именно центральной части города. В чем заключается проблема пробок в городе Красноярске? Да, у нас также в Красноярске, как и в Иркутске, основные проезжие магистрали города Красноярска в центральной части города, они односторонние. И в случае каких-либо заторов на выезде из центральной части города центр города закольцовывается и все стоит. Один из примеров, вы сейчас видите, это выделенная полоса для общественного транспорта на коммунальном мосту, причем неоднократно мы администрации города говорили о том, что данная выделенная полоса существует с нарушениями, так как имеется нарушение по ширине как самой выделенной полосы, также отсутствие полосы безопасности, которая должна идти от края обочины, и второй, вот он вариант, вы его видите, это сужение улицы Сурикова, в Узенькое горлышко, которое у нас перерастает из двух полос в одну. И таким образом мы с вами можем наблюдать каждый вечер, как жители города Красноярска не могут выехать из центра. А если мы говорим про коммунальный мост то и заехать в сам центр города в утренний час пик просто невозможно. А вот доказательство тому, что когда по Софии в Перовской горит зеленая фаза, по байкальской автомобили стоят, фаза для пешеходов она абсолютно не работает. И естественно, здесь пешеходы перебегают, зная, что автомобили стоят. Затем срабатывает общая фаза для всех пешеходов. Хотя, если правильно уметь настраивать светофоры, то можно было бы по улице Байкальской включить фазу для пешеходов. Здесь как раз демонстрируется то, что в Иркутске не умеют настраивать светофоры. Сейчас чиновникам из города Иркутска показываю, как правильно должна работать выделенная фаза для пешеходов при одностороннем движении с одной стороны и с другой стороны так вот 4 секунды у нас работает на проспекте мира для пешеходов при выделенной фазе но при этом при всем там где стоит встречный поток с односторонним движением фаза для, для пешеходов продолжается так альберт ну представьтесь кто вы, вы дорожный э, общественник активист ну, администратор ДТП 38, то есть, естественно, мы посмотрим все, какие у нас происшествия происходят, что с дорогами не так, где-то какие-то моменты урегулируем, в том числе с модератором. У нас есть модераторы, да, которые и пишут заявления в администрацию в ГБДД, ну, составляем какие-то, в общем, много чем захватывал именно автомобильную тематику mm -hmm. городе редерпуск. По вашему мнению, я обратил внимание, если еще с утра на въезд в город меньше пробок, то на выезд в вечерние часы пробок очень много. Вот. По каким причинам возникают основные пробки, заторы? Потому что, скорее всего, утром все равно как-то люди, кому там к семи, кому -то к восьми, кому-то ну, есть угу. разница в часовом, То есть нету да? такой концентрации. Да. А вечером уже все именно в определенное время большая часть количества людей начинает возвращаться. Из-за этого и пробки, естественно. Ну, это не только из-за этого, вообще и то, что и дороги у нас не расширенные и ужасные. Много еще, мне кажется, причин. Ну вот я расскажу, и к этому я пришел в Иркутске. Администрация города вообще боится ставить светофоры, потому что она не умеет их регулировать. Ну, то есть у них нет такого управления, как у нас в Красноярске. Это все с одного места на компьютере управляется, мониторится и прогнозируется. То есть адаптивное управление подразумевает автоматический оптимальный режим работы светофора. Скажем, горение зеленого сигнала. тонны он и исходя из полученных данных от детекторов транспорта. Вот этот детектор. Транспорта они графически нас отображают интенсивность определённо то есть алгоритм прописан по ну, точнее для этого анализа который позволяет определить время оптимальное чтобы транспорт поток транспортный поток уходил в том или ином направлении также у нас есть занятость вот то есть процентом какой-то коэффициент то есть он отбивает увеличивается занятость он увеличивает да время да исходя mm -hmm. из этого то есть показателя скорость также среднюю показывает вот он, то есть это сейчас в данный момент отрабатывает направление по улице Караульной в обоих, в обоих направлениях, опять же повторюсь. Вот, то есть тут отображается непосредственно там фаза, которая работает на перекрестке. То есть с левой стороны это полностью весь пофазник, а да. то, что сейчас появляется, это именно какие фазы сейчас именно включаются? Да, да. То есть, ну, в данном случае не по фазнике, а все возможные направления. То есть угу. на этом перекрестке. Вот. Также мы можем дистанционно. То есть, если мы видим где-то там какой-то затор, то есть ну, дистанционно можем включить определенное направление, чтобы, скажем, облегчить ситуацию на, на дороге. или, к примеру, ДТП на какой-то. Да, из полос, да, да. Здесь уже датчики не поможут, здесь уже да. надо увеличивать. Тут уже с, работаем с аварийными комиссарами. с... С ГИБДД также, да, и передаем информацию, ну и по оперативности, то есть они приезжают как могут и устраняют, Данный недостаток на дороге. И после этого только начинаем. То есть мы уже дистанционно. Да, да, да. да. Uh -huh. Тут, вообще, конечно, у нас это да, дурдом целый. В плане светофоров. Вот буквально недавно у нас запустили 6 светофоров. Uh -huh. 6 светофоров. И вот самый последний, который запустили, это просто я не знаю, вам надо показать его, конечно. No, ну, единственное, его отключили. Нет. Потому что пошли видео прямо ВКонтакте, вот, ну в группах, как они работают, как-то вообще разъезжаются. Они его включили и и просто людей и сами запутали. не знали, да, что делать. Это как вот перекресток, из двух сторон горит зеленый. То есть они даже элементарно у не ушли. Ну. Тут, конечно, вообще тут по светофору у нас совсем печально. Обратил внимание, что много больших, прям больших перекрестков, на которых по всем нормам и ГОСТам безопасности дорожного движения должны стоять светофорные объекты. Помимо того, что там нет светофорных объектов, начинается действительно путаница сам, самого автотранспорта, особенно где еще переезд трамвайных путей, когда и сам трамвайный путь разбит и переезжает грузовик, перекрывает основную главную. Все это закольцовывается, и плюс еще там пешеходы идут. Но ну, это прям для меня это и вот приехать из Красноярска это прям жестко как-то. у них тут остановка прямо вот посередине. А, прямо на самом... Да, и у них своя фаза, естественно, водитель Бр... своя, думала, mm -hmm. автомобилистов у них своя, и по итогу они стоят, мало того, что сначала высаживают а потом еще ждут свою фазу, а поворот налево идет. Естественно, что здесь делают водители? Справа ряда едут, которые mm -hmm. менее хотят нарушить, да, и слева, которые сильно хотят нарушить, и вот там вот у нас любят за вот этим домиком стоять гиббадд. То есть все, все про это знают, но при этом ну, ничего все не не выражают а гаишники просто дежурят. Подскажите, вот вы как в большей степени велосипедисты, как пешеход, с точки зрения вот безопасности дорожного движения как пешехода и как велосипедиста все ли у вас в порядке в городе ну помимо того что я пешеход и велосипедист я еще пользователь такси сейчас на транспорт активный и если все слуху с не говорить проблемы с безопасностью в Иркутске есть и они очень серьезные по улицам ходить реально страшно очень часто создаются такие участки где прям Реально страшно идти, просто, и ты лишний раз думаешь избегать даже этот район, mm -hmm. обходить как-то по-другому, перемещаться по другим улицам, потому что ты можешь ну, серьезно пострадать, когда там перемещаешься, хотя ты будешь это делать в соответствии с ПДД и ничего не нарушая. А вы как общественник, вы вносите предложение? Но, допустим, я вот вижу, у вас много нерегулируемых пешеходных переходов, где, к примеру, должен быть по всем нормам стоять регулируемый пешеходный переход. Если это мы говорим про большой поток пешеходов и авто автотранспорта, это должен быть островок безопасности, если проезжая часть шире 12 метров. Угу. Вот сейчас мы когда шли, мы увидели о том, что ну, так, таких, мест, ну, такого места мы, таких мест мы увидели очень много, Угу. А как вы вообще вот в во охвате всего города? Ну, к сожалению, пешеходных переходов у нас очень сильно не хватает. Огромное количество мест в городе, где их просто нет. И пешеходы как-то просто подстраиваются под существующий трафик. Переходят просто там, где-то перебегают просто дорогу. Таких мест, мест очень много. Где-то переходят по перекресткам, но там поток автомобилей такой, что это тоже очень опасно делать. С светофорами тоже большая проблема У нас очень сильно боятся их делать То есть те решения современные по регулированию светофоров Которые могли бы и сделать безопасно, и оптимизировать Боятся у нас просто применять У нас как огня все почему-то боятся светофоров И считается, что любой светофор может негативно повлиять на дорожное движение в целом. У нас огромное количество светофоров, где не обосновано Где даже когда красный свет горит автомобилем Это односторонняя улица Почему-то красный горит и пешеходом, хотя нет никакого движения в одной фазе между ними. Ну, то есть одновременно запрещен в одной фазе проезд и пешеход и автомобилем и пешеходом. Потому что, видимо, они так настроились с так было удобней. А велодорожки, расскажите, у вас развита сеть велодорожек? Потому что, если опять же по федеральным всем программам и обязанностям городов, у нас велодорожку сделали только на острове Таташев, а в самом городе их нет. А с велодорожками у нас следующая ситуация. мы Иркутск был первый город вообще за Уралом, который сделал велодорожку на городской улице. То есть у вас прям по городу велодорожка? А, мы сейчас приняли такой подход, что мы делаем велодорожки пока там, где их возможно сделать, где есть лишнее место. А уже потом, когда на основе этого, этих велодорожек будет первичный, скажем так, велосипедный поток формироваться, mm -hmm. мы будем их уже между собой соединять, расширять, сеть. А мы мы сделали велодорожку вдоль трамвайной линии на улице декабрьских событий. Мы сделали велодорожку на набережной, но там полноценная новая набережная и новая велодорожка. Сейчас мы по БК планируем несколько велодорожек внедрить. И вот в этом году почти будет 6 участков велодорожек по БК сделано. В Паркутске существуют еще вот такие э, пешеходные переходы. Это когда отделяется парковка наплывом от тротуара и получается вот такой... Узкий, короткий пешеходный переход, но зато угол обзора обеспечен. То есть, когда пешеход подходит, водитель его хорошо видит. Так, а вот такие вот ливневки с крыш используются в Иркутске. Надевают пакет. Ну, вот один пакет порвался как раз для того, чтобы не было наледи на тротуарах. Ну, конечно, должен быть лоток, но так как лотка нет, в Иркутске придумали надевать пакет. Туда набирается вода, потом воду убирают. А как у вас развит общественный транспорт? Общественный транспорт, ну, мне сложно сказать, я на нем не езжу. Не, ну вообще, что? вот может быть, по, как раз вот у нас в Красноярске, по причине того, что общественный транспорт не развит, муниципальный общественный транспорт можно дожидаться до 30 минут на автобусной остановке, особенно это когда зимой и мороз. А если и пришел, то он забитый, как селедка, поэтому люди выбирают больше, конечно же, легковой транспорт. Ну, я думаю, то, что люди выбирают больше легковой транспорта, это не только связано с некачественным общественным транспортом, это связано с очень серьезной силой привычки, с очень серьезной силой привычки. Наш э, менталитет, он очень простой и банальный, если мы куда-то едем, то нам нужно поехать прямо к крыльцу. Мы идти пешком не можем. Для нас это кажется как бы что-то странное. Зачем, когда можно подъехать прямо к крыльцу? И вот эта схема, которая у всех в голове, она играет самую печальную роль. И, э, транспорт с точки зрения, как вы сказали, что у вас люди по полчаса ждут, у нас работает лучше. По полчаса у нас, конечно, транспорта никто не ждет. Осталось реально две полосы движения. А эвакуатор у вас имеется, эвакуаторы имеются? Эвакуаторы имеются. Этот бизнес у нас хорошо развит. Но я считаю, что это как раз тот бизнес, который не надо развивать. Надо развивать систему уличных и дорожных парков. Уличные и дорожные парковки это городской бюджет, а система эвакуаторов там сложная схема. Потому что я, у меня лично два раза в этом году машину эвакуировали. Это такая процедура очень неудобная и дорогостоящая, что явно кто-то на этом простраивает свой бизнес. Мы едем сейчас по будет спереди. впереди. Вот это самая больная точка в транспортном отношении. Вот это место, вот рынок сейчас, с правой стороны. Вот видите, вот остановки общественного транспорта уже здесь начинаются. Вот, mm -hmm. вот эти карманы длинные, это остановки общественного транспорта. На у, нас здесь, у нас здесь э, вокруг рынка сегодня, ну если не соврать, то надо посмотреть точно по схеме общественного движения, общественного транспорта, на, на мой взгляд, э, не, меньше номеров, не меньше 50 номеров общественного транспорта состоящих. То есть mm -hmm. 50 автобусов из всех частей города, я уже не говорю по количеству маршрутных такси, которые сюда приходят, mm -hmm. все приходят сюда. А вечером здесь тупик, здесь пробка. А, вот, очень неудобно ехать по трамвайным путям. Видите, в каком они состоянии? <связано> Поэтому дорога узкая, в две машины здесь никак не проедешь. Не входит, а, здесь очень сложно. Начинаются где-то примерно с полувосьмого И заканчиваются в лучшем случае в 10. В лучшем случае в 10. Это еще не пробка, это как бы обычный выезд. Пробка, она скорее всего... Самая большая пробка у нас сейчас на Джамбула. Там у нас идет ремонт путепровода железной дорогой Да, я видел там но... И там у нас просто коллапс У меня вчера сын там просто стоял в трубке 2 часа и, В общем, сейчас идут ремонтные работы на этом путепроводе А что я... дает вот это вот расширение дороги я так и не понял Что Свердловские, со Свердловского района в Ленинске переехать они все стоят там что с Ленинского района в Свердловске или даже в центр переехать, они все равно все стоят там. То есть, получается, вообще, если вот анализировать, как сделали, но это не работает, получается, что, скорее всего, в администрации отсутствует какое-то моделирование, прогнозирование ситуации. А, да. То есть, просто попробовали сделать, а там как пойдет. У нас возникает отручная ситуация утром, вечером по улице Высотно. и мы стараемся отрегулировать. Режим работы светофорного объекта. То есть это модель улицы Высотной со всеми светофорами, со всеми остановками, автобусами. Ну, и конкретно вот этот участок мы его моделируем. Это вот существующая уличная дорожная сеть. Запускаем режим работы. То есть количество автомобилей рассчитано, сколько реально, в реальном времени проезжает? Да, с помощью детекторов транспорта, которые у нас установлены на улично дорожную сеть Там, где у нас детекторы транспорта отсутствуют Мы непосредственно уже в ручном режиме ну, uh -huh. То есть с помощью камер наружного видеонаблюдения Это светофоры в красном uh -huh. Это зеленые тоже светофоры Пешеходные переходы Это режим 3D имитации uh -huh. Для того, чтобы в более ускоренном варианте смотреть мы смотрим в 2D. То есть посмотреть, uh -huh. кто куда едет, где какие заторы образуются, с тобой распределение. Ну, то есть, где возникают заторы. Какие нагрузки? Где да, какие будет? нагрузки, где, ну, как бы, где есть какие-то ситуации, конфликтные заторовые. И также режим работы светофорного объекта мы рассчитываем с помощью SUD блок моделирования. Ну, это вот это вот, например, улицы высотной крупской. Этот блок он рассчитан для того, чтобы мы оптимизировали, рассчитывали автоматически рассчитывали различные времена. То есть она рассчитывает нагрузку на каждую полосу движения, угу. распределяет фазы, считает длительность цикла, ее смещение. Модель вот успешно сохранена и затем она вот показывает. Уже применяем. Да, да. И вот, например, показывает где какое время и где, например, у нас возникает затора ситуация. Вот она вот показывает, например, видите, черный цвет uh -huh. немножко. Это значит, что, например, не хватило времени. То есть она вот, например, пишет вот такой вот график строит, она пишет, что вот большой, большая очередь потока и, например, примерно не хватило 13 секунд. Для этого направления, для этой mm -hmm. стрелки. То есть она предлагает, чтобы мы еще подкорректировали и для того, чтобы меньше возникала второй ситуации, мы перепросили 13 секунд для того, чтобы успели проехать автомобили. А там есть детекторы. Это непосредственно рассчитывается сама программа. И мы запускаем и смотрим. Они бы могли этот поток сюда запустить, по идее, будем. ну да. Там сделать светофор там, ну как-то. отбить его, чтобы сюда. В смысле, могли бы вообще вот сюда здесь поставить светофор для объезда пробки. Здесь же нельзя налево поворачивать. Проблема с выходом на Голосковский мост. Мост через речку Иркут. Если в сторону центра, то они пересекают две, две полосы без светофора. И там стоит знак, запрещенный для поворота. Mm -hmm. Что, поедем в этой пробке стоять? <laughs> это каждый божий ну, день. То есть так. это просто все стоит полом. О, это еще сейчас, сейчас, сейчас время сколько? 1.47. А, это не пик сейчас, вообще просто обычный режим. Mm -hmm. То есть это не тогда, когда все на работу едут. Когда все на работу Лучше едут. Здесь же общественный транспорт, несколько маршрутов стоит. Улица трактовая трехполосная, переходит в бутылку в двухполосную. А, Потом вы... переходит в горлочко в, в одну полосную. Вот это можно было светофорами отбить то есть вот так, человек да? ну, по, по сути не всегда светофоры э, там работают через каждое там время ну вот как у вас они настроены через какое-то определенное время у нас они у нас, э, они как в автоматическом режиме подстраивается под ситуацию. Теперь разберем на примере перекрестка Березина и Шахтеров, что такое адаптивное управление светофоров. Это когда за 150 метров ставится датчик фиксации автотранспортных средств, которые мне объяснили в администрации на сегодняшний момент, умеют распознавать легковой транспорт и общественный. И второй датчик непосредственно у самого перекрестка за 30 метров адаптивная система светофоров позволяет вычислить сколько транспорта стоит на перекрестке и при помощи изменения фаз она пытается выпустить абсолютно весь транспорт сейчас как раз посмотрим это как происходит выпуск транспорта с Березина на улицу Шахтеров либо продолжение улицы Березина как мы видим Березина полностью стала пустой Система полностью выпустила, теперь срабатывает обратная фаза для выпуска с противоположной стороны Березина, так как мы не нажимали пешеходный переход по требованию, он у нас не работает и выпускается абсолютно весь транспорт с противоположной улицы Березина. Так, вот у нас за тот год их 6, да, по-моему, шесть светофоров поставили. Из этих шести, там, я не знаю, четыре запустили, потом отключили несколько и все, шесть светофоров. А отключают, наверное, когда понимают, блин, не получилось. Да, да, примерно вот так и происходит. По идее, если вот разобраться даже по закону, если администрация города поставила светофоры, затем его отключила из-за ненадобности, это является нецелевое использование бюджетных средств. То есть это деньги администрация города потратила впустую, раз она не умеет с этим справляться. То есть здесь надо, по сути, администрация города Иркутска подойти комплексно э, с решением, это в первую очередь, прогнозировать ситуацию дорожную при установке того или иного светофора, э, установить удаленное управление светофоров АСУДД э, и впоследствии вводить еще и адаптивную систему управления светофоров. Это когда устанавливаются датчики mm -hmm. и светофор работает уже по существующей ситуации. Это да, вот если бы нам такое было, <смех> было, бы, наверное, здорово, но мне кажется это фантастика, чтобы у нас адаптивность. Но Ну мы же буквально в тысячи километров от вас живем, у нас бюджеты приблизительно похожи, если вот брать километров дорог, количество автотранспорта и бюджеты, именно выделяемые на дороге Городской бюджет, понятно, не тянет у -у -у. это все но если, допустим, да, обосновывать, да. создавать проекты решения да, да. В, в ситуации с пробками, с безопасностью дорожного движения, то по БКД можно просить и больше денег. Ну вот, это значит опять же недоработки администрации. Есть, да, ты... Сейчас начали хотя бы делать э, бордюрки, ну то есть по асфальт, да, и бордюры. Уже как-то лучше. На асфальт меньше будет попадать э, всякой грязи и так далее. Но. То есть ливневок опять же нет, то есть в воде некуда деваться. А вы не в курсе, в Иркутске ливневки вытекают куда, напрямую в ангару, или есть очистные сооружения? Работает. Да, вот если честно, как сказать, мне кажется, в ангару это все бежит, потому что с Байкальской вот это и вот там вниз видно, что Труба это все в Ангару бежит. То есть mm -hmm. никакой там нету уже честных, и так далее. Так у нас больше было вот с самого там такой потоп, один раз после дождя был. То есть, у них линевки даже в центре города не справились. И, все затопило. И вот, как раз заключается э, тема такая, когда автомобиль мыть вот здесь, в городе, просто нельзя. Ну, у тебя грязный, тебе нельзя взять его и помыть вот так, вот, просто в городе. Но когда э, вода, которая стекает с этих автомобилей, масло, которое капает там с грузовиков и со всего остального, попадает на асфальт и дождем смывается напрямую через ливневки в ангару, это нормально. Да. То есть вот у нас вот в законе есть запрещение для жителей, но нет запрещения для администрации. Почему нельзя запретить администрациям города сливать напрямую у вас в ангару? У нас э, прям, у меня есть официальный ответ администрации, где... Да, действительно, ливневые, талые воды напрямую сбегают в Енисей. Теплицам их так называем. Ну, то есть там затоплиться можно. С сотовым поликарбонатом можно накрытым. Капец, Капец, какая она страшная. Вот. Центр. Это центр города. Это самый центр центра города. Это просто вообще. Как там дальше будет яма, она всю жизнь там была. Перед поворотом Здесь и трамваи ходят, и общественный транспорт И школа, смотрите, вот здесь справа Тут машины стоят, все Дети, вот нога у ребенка там застрянет в этом бугорке И все Запнется под машину, еще что-нибудь здесь у нас сидят вот в этом здании с камер наблюдения СОФАП СОФАП, центр фиксации автонарушений Вот это же орган, который занимается сбором за нарушения водителей а почему они ну, вот, не обращают внимания, то, что под их же носом, то есть с их окон, с их дверей они выходят каждый день, приходят на работу, видят это все? Почему э, ГИБДД, вот кстати, да, это обращение, наверное, ГИБДД города Иркутска, не отдел э, дорожного надзора не занимается именно этим вопросом? Сейчас вообще мне вот этот перекресток что всего нравится Когда ты едешь и выезжаешь в лоб А, День тут вот односторонние? Трамвай, а, трамвай Все. тебе навстречу? Да, да, да. Это, это как вообще администрация этим занимается? <рес> трэш, это вообще жесть какая-то А вот трэш, для трэш, маленьких бля. пешеходов Я пешеходный переход На низком уровне ну, Понятно, что он скатился, но и... <рес> Скорее всего, он просто скатился да. <рес> <рес> Это хорошо, когда люди как бы, ну хотят жить в этом городе и стараются что-то сделать а есть люди которые вот ну вот я вчера пример приводил вот когда человек рождается в плохих жизненных условиях он живет в этих жизненных плохих условиях и считает это нормально когда он другого не видел да, другого да. не знает такое <-то> бывает. это вот все это центральная да вот с такими но ну, вот все равно стоят. основная улица как в бы, аэропорт там идет центр города вот по то руку. центральная улица Капец, вот. опять же нерегулируемый пешеходный переход непонятно ложбинками, кочками, с открытыми люками. Суть в чем? Делали дорогу ППК два года назад. Остановки раньше здесь не было. До ремонта ППК здесь сделали с 30-й квартал. Пешеходный поток гигантский. Для перенести сюда пешеходного перехода не сделали никакого. И после того, как сделали ремонт ППК, здесь начались ДТП с пешеходами. А вон, видите, перебегает. Остановка осталась. То есть они переходили сюда, и он вот туда, модный квартал шел. Ну, ага. Типа по безопасности, куда надо, надо вот сюда, вот, чтобы они поверху переходили. Эта дорога идет 130-й квартал. Да, да, да, да. То есть раньше они сюда шли, они 100% по ней шли. Ну там редко кто на ту сторону переходил. Зачем? Это пересечение, получается, трех улиц. Улица Ленина пошла, вот это вот уже пошла первая советская, вот там Тимирязева, а вот там у нас улица э 3 июля. И вот там улица Красного Восстания. Видите, какой сложный mm -hmm. вот, вот, вот такой заход. Происходят вот такие ДТП. Кстати, в ДТП, наверное, больше всего виновата администрация, потому что выезжая по зеленой фазе, горит зеленая фаза водителям. Ну и вот как теперь проехать. Водители через встречную полосу объезжают. Это прям жескач перекресток. При светофорном таком регулировании, здесь же тебе и встречка, и поворачивающие. Вот тебе поехал троллейбус, вот тебе поехал транспорт. И именно по этой причине здесь и происходит часто ДТП. Перед перекрестком существует только вот такой знак, куда идет главное. Ни движение по полосам не организовано и... Я так понимаю, еще и регулировка светофоров не совсем правильная, потому что здесь несколько стоп-линий. Одна стоп-линия, не доезжая перекрестка, вторая стоп после перекрестка. Сама организация дорожного движения здесь абсолютно непонятна. Тут полный кавардак. Вот такой у нас получился город Иркутск. Всем большое спасибо за то, что досмотрели наш фильм до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, пишите свои комментарии и мысли о том, как прошла наша съемка. Ну, а я пошел писать обращение в ГИБДД. Всем пока-пока.